Творожный торт с печеньем без выпечки Хочу предложить вам замечательный рецепт творожного торта, приготовленного с печеньем без выпечки Тортик получается очень вкусным, насыщенным и ароматным Я приготовила торт со свежей клубникой, можете заменить ее на ананасы, персики или на другие фрукты, ягоды Творог нужно выбирать не сухой, жирный, лучше, конечно, взять домашний. Обязательно попробуйте этот наивыкоуснейший десерт, ведь готовится он совсем не сложно. Ингредиенты. Печенье, юбилейное, топленое молоко, и товарищ поселок, 300, 400 грамм. Творог жирный, мягкий 3,00 грамм. Сметана жирностью 15%, 3 столовые ложки. Сметана домашняя жирная 2 столовые ложки. Сахар 5 столовых ложки. Ванильный сахар 0,5 пакетика. Фрукты или ягоды, у меня клубника свежая, 150,200 грамм. Для сиропа. Сахар 5 столовых ложки. Вода 50 мг. Сок лимона 1 чайная ложка. Для глазури. Какао-порошок 2 столовых ложки. Сметана домашняя 3 столовых ложки. Сахар 3 столовых ложки. Этапы приготовления. В творог добавить сахар, сметану жирностью 15%. Ванильный сахар. Взбить творожную массу погружным блендером до кремообразного однородного состояния. Жирную домашнюю сметану добавить в получившуюся творожную массу, тщательно перемешать. Для приготовления сиропа к сахару добавить воду и поставить на огонь, довести до кипения, проварить сироп 2-3 минуты, влить лимонный сок, перемешать, снять с огня и остудить. Начинаем собирать торт. Печенье окунуть в остывший сироп на 20-30 секунд. Квадратную или прямоугольную форму, у меня размер формы 18 на 12 сантиметров, застелить пищевой пленкой, чтобы края из формы свисали. Смазать дно формы несколькими столовыми ложками творожной массой. Выложить печенье в один ряд. Далее смазать печенье толстым слоем творожной массы, выложить кусочки свежей клубники, или других фруктов, ягод без косточек. Затем снова сделать слой печенья в сиропе. И снова выложить слой творога, ягод или фруктов, печенья в сиропе, продолжить чередовать слои, пока не закончатся продукты. Верхний слой должен быть из печенья в сиропе, Мазаны не слишком толстым слоем творожной массы. Краями пленки прикрыть торт и отправить в морозилку на 2-3 часа. Для приготовления глазури смешать в миске какао, сахар и сметану, поставить на небольшой огонь, непрерывно помешивая, довести массу до кипения, но не кипятить. Снять с огня. Глазурь остудить до теплого состояния, она получится однородной, достаточно густой. Вкуснейший творожный торт, приготовленный с печеньем без выпечки, достать из морозилки, перевернуть на блюдо, полить глазурью и украсить ягодами. Отправить сразу же в морозилку на 10-15 минут. В дальнейшем этот замечательный тортик можно хранить просто в холодильнике. Приятного аппетита!